Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем следочки для мамы и дочки. Простые, простые элементарные справится любой сами следочки вот основу маленькие и большие мы вяжем по видео которые появится здесь в уголочке отдельное видео вы свяжете на свой размер на размер ребеночка на свой размерчик там подробно описано как связать именно ваш размер какой вам нужен и детские точно также поэтому открываем видео вяжем основу а потом э, вяжем вот эти наши украшения чтобы у нас все было красиво так э, для цветка нить девчонки вот смотрите у меня 400 метров 100 граммах я вот сейчас параллельно буду рассказывать для женских цветочков, я следков, я буду вязать розу из ниток в два сложения 400 метров 100 граммах нитки такая примерно толщина то есть тонюсенькие а для детских я буду вязать в одно сложение. Я просто сейчас объясняю и покажу вам, как вяжется розочка на, на примере как бы толстой розочки, а тоненькие вы свяжете сами. Набираем цепочку из 12 петель, замыкаем колечко, делаем 2 воздушные 3 воздушные петли. И вяжем столбиком с накидом по кругу, 24 столбика с накидом. 24. Замыкаем наше кольцо, таким вот полустолбиком обрезаем нить. Протягиваем. Протягиваем. следующий этап снова откладываем наше колечко снова берем нить вяжем цепочку из 12 воздушных петель 12 берем нашу наше колечко и продеваем вот этот кончик в наше кольцо так вот и теперь замыкаем это колечко вот оно, видите колечко замкнуто делаем 3 воздушные петли и по этому кольцу снова вяжем 24 столбика с накидом переворачиваем вот так вот Замыкаем кольцо, обрезаем нить, маскируем ее. Это уже я не буду показывать далее. Вот получается у нас два вот таких вот колечка. Я уже здесь вот видите подготовлены у меня заготовки. Сейчас я вам все покажу. Все вам будет понятно. Снова вяжем цепочку из 12 петель. И теперь берем наши два, продеваем в дырочку, замыкаем колечко и снова вяжем по кругу. То есть мы вот так вот присоединяем каждое колечко. Вот смотрите, в итоге у нас получается вот такая вот цепочечка. Вот у меня из 10 колечек две такие цепочки тут конечно надо будет попридержать две цепочки в два сложения вот они две и три в одно сложение тоненькие совсем такие вот это я вот убираю берем иглу с ниточкой узелочком так и теперь вот так вот хорошенечко разравниваем берем краешку и сворачиваем в такой вот валик держим и здесь вот иголочкой сшиваем стараемся продеть не стараемся обязательно продеваем каждый лепесточек хорошенько закрепляем прям хорошо хорошо закрепляем эту макушечку-сердцевинку цветка нашего вот, я думаю достаточно теперь выравниваем нашу розу разравниваем хорошенечко все она уже будет держаться она будет красивая и теперь мы можем ее пришивать на следочек это у нас мамин следок мы ее пришьем вот так вот точно такое же такую же процедуру я сделаю с со вторым и с детскими двумя и еще мы свяжем с вами ободочек вот, мои хорошие, я нашила все мои четыре розы на детские и на взрослые. Теперь не осталось вязать ободочек, ободок. Так, эти розы мы подвинем. Начинаю вязание с цепочки. Провязала я цепочку из 50 воздушных петель, теперь основное вязание, Держу, я придерживая пальчиком последнюю петлю, делаю 3 делаю воздушные петли и в эту петлю, которую я держала, провязываю 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще в эту же петлю 3 столбика с накидом, 1, 2, три вот такая вот вот наша такая лапка получилась поворачиваемся делаем петлю подъема полустолбик полустолбик и в эту дырку еще один полустолбик раз два 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, второй у нас ряд как бы получился, поворачиваемся, воздушная петля подъема, полустолбик, полустолбик, еще один в дырку, полустолбик и повторяем 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом и вот так вот мы продвигаемся и вяжем столько, сколько нам нужно на объем. Провязала я вот, смотрите, до нужного объема головы. И теперь закончим еще цепочкой для того, чтобы можно было завязывать вот теперь еще вяжу 50 воздушных петель вот он наш ободок готовенький и еще остается мне. И напоследок пришиваем розочку розочка у меня уже подготовлено нам на бок вот так вот я ее сюда прищу и в принципе все готово девчонки вот они мои следочки и ободочек Цвета можно скомбинировать на ваше усмотрение. У меня, как обычно, я его слепила из того, что было. А вы можете сделать поярче, покрасивее. Это я вот такой вот нежненький комплектик сделала. А вы можете сделать так, как хотите. Все, пришили розу. И все. Вот такой вот комплект у нас шикарный получился сегодня. Очень просто, очень быстро, при том оригинально и красиво. Отличная идея для подарка, я считаю, на новый год, допустим прекрасный будет подарочек на новый год на 8 марта девчоночкам каким-то вот вот и все девчонки а с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока